Итак, друзья, сегодня у нас ожидается вторая волна, третья волна, и с каждой стороны нас пугает и напоминает этот старый анекдот, как Вовочка говорит, ⁇ Боюсь, чего ты боишься, ⁇ говорит, ⁇ темноты и стоматологов ⁇ Ну, стоматологов-то понятно почему, а темноты-то чего боятся? ⁇ говорит, ну, а вдруг там стоматологи прячутся. Так вот, мы сегодня так думаем, а вдруг там кто-то прячется, и начинаем бояться того, чего там, собственно, быть не может, поэтому давайте определимся с фактами. У нас есть определенные факты, мы уже их знаем. Коронавирус, что это такое? Маски защищают или нет? В любом случае маски нас остановили, волну это распространение, значит они помогают. Маски хорошо, но мы же не хотим в масках все время ходить. Значит, на кого влияет коронавирус? На тех, у кого слабая иммунная система? Старики, больные диабетом, сердечно-сосудистая система, если э, сердцем плохо, то вот эти люди, ну, они, понятно, что сослабленной иммунной системой, потому что пьют лекарства, лекарства убьют любую иммунную систему, поэтому они в первой зоне риска. Значит, надо смотреть, чтобы поменьше лекарств пить, а что для этого надо? Надо поднимать иммунную систему. Вот. И еще какие факты? Факты, что в тех странах идет распространение, где влажный климат. То есть во влажной среде развивается быстрее. Почему? Потому что сам вирус эту влагу не создает. Он на благоприятной основе. Если мы дышим влажным воздухом, в легких откладывается ну, накапливается жидкость. Опять же, если слабая иммунная система, там она накапливается. Если лимфатическая система плохо работает, она накапливается. И вот когда вирус туда попадает, вот тогда начинается осложнение. Значит, заботиться надо только о том, чтобы она там не накапливалась, эта вода. Даже если мы в влажном климате находимся. А что для этого надо делать? Ну, во-первых, надо делать гимнастику по утрам. Желательно ту гимнастику, которая запускает лимфатическую систему. Потому что утром, запу запустив лимфатическую систему, она выведет все из организма. Желательно добавлять что-то, что будет помогать выводить. Испокон веку использовали наши бабушки корень солодки. Делали чай или малину пили, чтобы выводила э, слизь из организма. И это до сих пор действует. Поэтому, если кто не знает, лично я, где беру корень солодки. Вот солодка Экстра, мы ее заказываем в Авроре. Ее можно найти в любых магазинах. Почему я беру здесь? Потому что это Алтайский край, это компания Биолит, это... Там собираются травы. Понимаете, солодку можно вырастить где угодно. И если в Европе вы покупаете, в аптеке или в любых магазинах ширпотреба, то как она туда попадает? Аптека не заморачивается тем, какого качества этот продукт. Если это корень солодки, может он вырастить где-то в тепличных условиях. Они все равно купят и все равно будут продавать как корень, как корень солодки и будут это рекламировать как эффективное средство. Но сравните... Выращенная в домашних условиях или выращенная в лесу, или собранная в лесу Наши бабушки ходили в лес почему-то, они не выращивали сами Почему? Потому что в диких, в, в, в суровых условиях, а Алтайский край это очень суровая, это суровая зима и жаркое лето В суровых условиях выросшая, она обладает очень хорошим качеством Поэтому мы покупаем качественную, а по цене гораздо ниже, чем европейские цены, потому что это все-таки российский продукт, и там это дешевле. И нам сюда присылают, мы, я вот сейчас получил 10 баночек, у меня их сейчас разберут, но те, кто хочет, сегодня здесь Испания, в Испании, в например, можете прямо у меня это взять, потому что я буду заказывать. Или вам заказывать из э, Германии или из России. Вот э, Это может помочь вывести, очистить легкие, вывести слизь из организма. Солодка, во всем мире известная также как лакрица, одно из самых необычных лечебных растений. Благодаря разнообразным целебным свойствам в древнекитайские целители включили ее в список 50 главных лекарственных трав, а яркий вкус, сладковатый, с анисовым оттенком, делает ее употребление в виде чая довольно приятным процессом. Главная чудодейственная часть солодки – это ее корень. В древности врачи Китая, Индии и Греции постоянно использовали лакричный корень для вывода лишней слизи из организма и как отхаркивающее средство, а также для общего здоровья и цветущего вида. Антиоксидантные свойства солодки усиливают наш иммунитет, помогают бороться с аллергией, инфекциями, а также активно противостоят вирусам и стрессам. И это даст э, хороший стимул, то есть не будет предпосылок для того, чтобы вирус дал такое сильное осложнение, потому что коронавирус, в принципе, проходит иногда, даже человек не замечает, как. Это если у него с иммунной системой все в порядке. Если же уже случилось что-то в легких, если есть проблема... Ну, есть у кого пневмония, у кого э, есть какие-то проблемы, с кашляет человек, это бронхиты. Есть вот такая вот штучка, о которой я вам сейчас расскажу. Это Виаргон-9. И кто еще не знает, что такое Виаргон, обратите внимание, это новая, не новая, это старая разработка. Просто сейчас им дали ход, в свое время это было только для... Избранных сегодня для всех есть возможность восстанавливать любые органы в организме. А органы восстанавливаются. Виаргоны от слова «орган». Восстановление органов. Технологию вы можете сами почитать. Виаргон-9 – биорегулятор легочной ткани. Те, у кого уже были проблемы с легкими, пневмонией, пронхиты, затяжной кашель, а также те люди, которые переболели ковидом, кому подключали аппарат искусственной вентиляции легких, для них это просто находка. Как показывает опыт, те, кто принимали с помощью виаргона, легочная ткань восстанавливается очень быстро. Но если у вас были уже проблемы с, с легкими, или есть, или для профилактики, если вы возьмете вот такой вот виаргон, вы 100% восстановите себе легкие до нормального состояния. И тогда вирусы, может, и попадать будут, но они не будут оказывать такого пагубного влияния на наш организм. Поэтому заботьтесь о своем организме. Все продукты эти можно найти, их можно купить, их можно приобрести вы можете узнать цены, сравнить с теми, если вы уже что-то покупаете из этого, сравните цены, вы будете очень удивлены, а качеством, ну, если вы попробуете, тогда у вас не будет вопросов по качеству, потому что это имеет смысл попробовать, у нас опыт большой, мы это, этим занимаемся давно, это я, это врачи, которые этим занимаются, это э, доктор Борисенко, если вы хотите в ютубе посмотрите. это доктор Вожаков, это много людей, которые занимаются здоровьем, Давно и серьезно и в интернете их видео вы увидите очень профессиональные, рассказы об этом, а я просто показал, что, чем я пользуюсь для себя. Искать уже теперь знаете где, пользуйтесь, применяйте и будьте здоровы. Я вам этого искренне желаю. С вами был Александр Волин.